Приветствую, мои родные! С вами Елена Дегурова, Содружество Яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для Тельцов. А у Тельцов на неделе исключительно благоприятное время для выстраивания и поддержания партнерских отношений. Партнер по браку способен продемонстрировать свои самые лучшие качества. Например, партнер может проявить готовность брать на себя ответственность за совместные дела, освобождая вас тем самым от дополнительной нагрузки. В случае, если раньше между вами была размолвка, то можно легко и как бы вот даже само собой произойдет примирение. И это очень хорошее время для того, чтобы вместе с партнером ходить в театр, в кино, на увеселительные программы, к друзьям, и можно строить планы на то, как и где провести предстоящий отпуск. В деловом партнерстве может расшириться клиентская база за счет роста популярности услуг среди клиентов. Вместе с тем будьте осмотрительнее при проведении финансовых операций. Я не рекомендую заниматься оформлением любых банковских документов и тем более брать и давать взаймы. Это крайне нежелательно на этой неделе для вас. Что же касается любви на этой неделе, то влюбленным тельцам не стоит поддаваться искушению и изменять свои линии поведения. Подстраиваться к обстоятельствам придется в некотором роде, однако лучше знать меру и не позволять уговаривать себя на то, о чем вы впоследствии можете пожалеть. Лучший момент для поддержания контакта и установления доверительных отношений – это понедельник, а 27 и 28 февраля придется искать компромисс и, скорее всего, притом за ваш счет. 1 и 2 марта проявите гибкость, однозначно, никакой категоричности, иначе ну, придется потом пожалеть немножко. Что касаемо финансов и карьеры, то тельцы на этой неделе смогут добиться успехов благодаря плодотворному партнерскому сотрудничеству. Вам удастся подписать взаимовыгодные перспективные соглашения, успешно будет развиваться ваш бизнес, построенный на, на, на людях, на общении с людьми. И благодаря обмену мнениями вы сможете узнать много полезного и о своей профессии, и тем самым повысите свою квалификацию. Вместе с тем рекомендуется воздержаться от рискованных финансовых а, инвестиций. Помните, что брать и давать взаймы ни для себя, ни для бизнеса на этой неделе вам не рекомендуется. Ну что, мои дорогие, на этом все о прогнозе общем, конечно же, вы можете всегда заказать индивидуальный прогноз, который будет рассчитан на неделю или на месяц именно для вас, или по трем сферам на неделю, или по каждой сфере отдельно на месяц с графиком наиболее... В принципе, с графиком, где будет отражен наиболее улучшенные дни или, наоборот, дни, когда стоит немножечко спрятаться, залечь на дно и не предпринимать никаких действий. И зная то, что вас ожидает, вы всегда можете точно составить расписание, деловые встречи или свидания. Мы всегда благодарны вам за ваш небольшой энергообмен в виде лайков и репостов. Ставьте смелее, делитесь этой полезной информацией и, конечно же, Подписывайтесь на наш канал. На нашем канале скоро будет очень много полезного информации. Хотя и сейчас уже ее достаточно много. Смотрите, окунайтесь вглубь канала, смотрите наши тренинги, встречи, ответы на вопросы и просто рекомендации, которые я даю очень часто. На этом я говорю вам до свидания. С вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей. И обещаете стать еще чуточку счастливее. Пока-пока.